Пост про мотивацию. Спустя тонны железа и часов кардио, я смог скинуть не один килограмм. Но я не собираюсь останавливаться, а иду дальше. Увеличу веса в упражнениях, улучшаю питание и технику. Учусь чувствовать свой организм. Да, я еще жирный, но стал гораздо лучше. Яблок железо. а что уберешь ты? Ты еще думаешь, что нереально похудеть? Ты серьезно? Тогда я тебе покажу своего тренера, который похудел и стал нормальным человеком. Хотя раньше был и жирный. Походу всю еду съедал один Виталик. Бедная собачка. Сделал себе форму ровно за пять лет. Запомни главное, ты все сможешь. Тут работает правило 3 N. Нет ничего невозможного.